Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я расскажу и покажу вам наш двор, а также цветники, которые люди организовали практически у каждого подъезда. Так вот, каждый день мы ходим гулять с челсиком на улицу, и я прохожу мимо каждого подъезда и просто восхищаюсь красотой и яркими красками таких цветов, которые, к моему удивлению, растут в северной столице. Несмотря на то, что мы живем в огромном Человейнике, наш двор достаточно большой и просторный. Расскажу вам о нашем доме. Это жилищный комплекс, состоящий из максимальной высоты в 25 этажей. У нас 22 подъезда, более 2000 квартир и здесь живет примерно 6000 человек. Но наш двор очень большой, закрытый, находится под охраной. И он очень комфортабельный как для прогулок с детьми, собаками, так и просто. Можно полежать на травке и позагорать на солнышке. Очень много пространства внутри двора. Есть, конечно, свои минусы, но в принципе нас все устраивает. Мы ходили в другие дворы, Рядом тоже находится много огромных жилищных комплексов, и там практически нету никаких детских площадок, буквально пятачок, и все заставлено машинами. А у нас вот есть вот такие вот цветнички и достаточно большое поле для простора. Ну и так начнем с цветов вдоль нашего пути с Челсиком. И первое, что я вам хочу показать, это лилии. Такие красивые, практически у каждого подъезда насажены и Желтые, оранжевые и белые. Ну и там вот дальше вдалеке флоксы. Очень радует глаз. Вот прямо просто оторваться не могу. Любуюсь постоянно. К сожалению, такая красота недолговечна. Но, тем не менее, люблю вот такие огромные цветы. Я даже не представляла, что в Петербурге можно вырастить вот такие вот реально качественные линии. Ну, а также ромашки. Очень люблю ромашки и вообще все полевые цветы. Вот эти вот, я не знаю, как называется, что-то такое тоже интересненькое. Очень много женщин с первых этажей занимаются садоводством прямо рядом с домом. Ну, а так как мы живем практически на самом верху, мы бы тоже с удовольствием покопались в земле, но ходить, спускаться, подниматься туда-сюда за водой и так далее очень было бы накладно. Ну, может быть, как-нибудь на первом этаже купим квартиру тогда и будем что-нибудь выращивать рядом с домом. Ну, вот ромашечки опять проходим мимо. Такие тоже огромные. Вообще удивляет, я уже не раз повторюсь, что в Петербурге... С достаточно холодной погодой летом у нас ну, 20 градусов примерно в среднем по аптеке, достигает температуру воздуха в летний период времени. Конечно, у нас бывает жара, вот недавно была 29 градусная, но это так. Для южан, у которых всегда все растет и цветет, это, конечно, Цветочки, а для нас уже огромная жара, вот на данный момент у нас сейчас 19-20 градусов и мы кайфуем от такой погоды, ну и естественно цветы, удивляюсь просто как они вырастают, такие все сочные, яркие и много так, видимо хороший уход. А, а еще у первого подъезда у нас прямо женщина занимается, ну, не знаю, круглогодично вот таким вот садиком, и выставлены всякие скульптурки, и грибочки, и уточки плавают у нее в бассейне, и каждый день что-то новое расцветает, просто ходишь вокруг, смотришь и удивляешься, ага, вот ромашечки распустились, вот какие-то колокольчики, и все такое прямо благоухающее. В этот раз, к сожалению, пока все отсвело, но зато я нашла вот такую вот клубничку. И она уже краснеет. Несмотря на то, что середина июля, но у нас все еще есть клубника. Зайчики, гномики, даже вот такие домики целые. В общем, очень хорошо женщина занимается достаточно большой территории это вот один массив и дальше там вот еще один а за забором вот где у нас ворота там еще один массив вот к сожалению лилии уже отцветают очень не радуют меня эти цветы а также вот дикие гвоздички я их тоже на даче любила выращивать ромашки лилии не могу налюбоваться, просто прелесть. И вот такие вот различные домики. Эти цветы я не знаю, как называются, но ну вот гвоздички, да? А вот эти не знаю, что это такое. Если кто знает, пишите в комментариях. Достаточно такой яркий куст и прямо так бух, Астры вот уже распустились. Для меня это странно, потому что я астры привыкла видеть в сентябре в Тольятти, когда жила. А тут уже, <смех> уже и астры растут. Ну ирисы, как... в общем, много всего. К сожалению, сейчас не такое яркое это пространство Обычно Тут просто все благоухает. Вон мальвы уже вот за забором еще один массив. Тут уже, правда, больше кусты такие различные и так вот мы выходим с челсиком на поле рядом с домом и гуляем там. Ну, а на обратном пути мы заходим в другие ворота. И тут тоже рядом с воротами друг, другая женщина, которая в этом подъезде живет, выращивает обалденные розы. Сейчас вот эти вот уже отцветают, но скоро будут вот эти, эти, и вот эти распускаются потихонечку. А также вот Анютины глазки. Пока так вот, пока только-только нарождаются, видимо. И есть рядом с забором прямо Альпийская горка. Это, видимо, другая уже женщина выращивает. И тут в основном кустики такие, камушки лежат, елочка растет. в Стиль минимализм. Альпийская горка. Ничего такого вычурного, но вот все такое... Мелкая, красивая, не знаю, каждый раз, каждым э, пространством я любуюсь. Ну, вот тут вот уже тоже рядом с нашим подъездом практически какие-то тоже, не знаю, что это за цветы, колокольчики какие-то и огромные розы. Розы. В Санкт-Петербурге, ну, для меня я вот сколько жила уже в Питере, ни разу не видела, чтобы так вот много и такие яркие росли. В общем, каждый месяц что-то новенькое я открываю для себя у нас во дворе, и просто хожу и восхищаюсь. Вот смотрите, какие лилии. И все это так растет, как бы как будто бы, само собой, разумеющееся. На самом деле, конечно, нужен огромный уход за этим. Ну и тут что-то мы еще нашли. А, гортензии. Ой, я так люблю гортензии. Об этих цветах я узнала только в саду. Из сада моих хозяев, у которых я работала с собаками в Англии, такая прелесть просто. Невозможно, у них еще такие голубые были. Я вот тоже думаю, может купить пару кустов хоть гортензии насажать. У нас раньше они где-то вот по периметру росли много-много, но в этом году я их что то не вижу. Белые гортензии были. Ну, кто-то вот такие вот маленькие, как это сказать-то, даже метр на метр делает цветнички, Ну тоже красиво вот эти самые колокольчики, обожаю колокольчики, обожаю вообще маки, колокольчики, ромашки и васильки, вот это мои самые любимые цветы, розы, ну не знаю, я к, них, к ним как-то хладнокровно отношусь, полевые цветы люблю но вот лилии тоже прямо восхищаюсь На даче выращивала в основном лилии Жасмин, кстати, вот я уже прошли мы его Отец посадил как-то И я за ним долго ухаживала, пока мы дачу не продали Вот смотрите, какой просто розарий Помните, я показывала вам в голландском парке ну, чем хуже? У нас во дворе то же самое И вот такие вот маленькие желтые лилии и елочка ну, двор у нас новый, поэтому все еще так э, не все засажено. Вот еще петушка нашла <середине> посередине какого-то цветничка. Отины а глазки. Ну, все так как-то нежненько, ненавязчиво. В общем, хожу и кайфую. Челсик тоже со мной рядом ходит, останавливается, смотрит, на, на что Настика смотрит, на то и она любуется цветами. Вот такие крупные просто обалденные колокольчики. Обожаю. Ну, конечно, больше полевые обожаю, но это тоже очень красиво. Всякие кружечки вон цинии будут цвести. А еще нашла вот такую вот клубничку почему-то с розовыми цветочками. Не знаю, какой-то новый сорт, видимо. Никогда не видела такую клубнику. Ну и как, как такой дикий цветничок. Вот у нас тоже недалеко от нашего подъезда растет такая вот прелесть Анютины глазки. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Все, пошли домой. Челсик. Челс. Ай моя красота.